Кайп-тренажер отлично, как всегда, Андрю, Андрюша я? респект всем ребятам тоже. Спасибо. Хайтер. Я бы Ты даже мне больше добавить нечего Я так по боку ухну, есть а, здесь прям мое